Эй, hey, всем привет, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы с вами смотрим Хэппи uh, Вульфа, потому что наше время настало посмотреть его, потому что мне было скучно сидеть дома и захотел что-то посмотреть такое угарное, и как раз выходит Хэппи Вульф, давайте его посмотрим, поугараем и подумаем, насколько ты хороший котик и хорошо же тебя отъели. Здорово, солнышки. Сегодня у нас игра про кота. Про нее писали везде, говорили везде, куча новостей. Изделие. И тем, кто скажет, что да. уже не время хайповать, я отвечу, закончим хайповать, когда я скажу, мы закончили хайповать. Согласен. Вообще видос надо было сделать полюбас, потому что игра уникальна. Даже люди, которые не интересуются играми, слышали про кота в киберпанке. Да. Кибер это потому что роботы, а панк, видимо... Сам кот, который гадит и блюет везде. Да и будем честны, кто, как не я, будет записывать игры про кисок, mm -hmm. правильно? Я вообще эксперт по развивающим играм. Если следите за каналом давно, то прекрасно знаете, что у меня тут и кисы, и лисички, и енотики, и динозаврики. Ой, а вот слева кота можно убрать? Я не против. Небе, а сусрики, Повесточка запах. ...контент для всей семьи и животных. Даже для растений и грибов он есть плейлист с аниме. Итак, симулятор кота под названием «Струя». Почему же удалось? Тут несколько факторов сыграли. Во-первых, разработчики сделали изящный маркетинговый ход в виде коллабы. Э, с каким-то приютом для животных, а, мол, да, да, мол, да, купи игру, спаси кота. Во-вторых, на дворе лето. Ну, Типа там, короче, какой-то процент от продаж игр будет идти на какой-то там... Э Приют для животных, для ковшек. Вот это. По крайней мере, было, когда я сел записывать, сейчас уже не знаю. В-третьих, игр это сейчас особо не выходит. Вот и получилось, ваня, что на безрыбье кошка, жена. Не ищите логику там, где ее нет. Просто смиритесь с тем, что игра про кота и люди любят котов. Усатые, забавные, мягкие существа, которые жрут, спят и украшают мир своим существованием. Это ты, ты про меня сказал? Это, это правда, Прям да. как я. Да. Естественно, кота-хейтеру придут вам тысячи причин, почему заводить кота это плохая идея, но когда вы настроены решительно, вас ничто не остановит. Никакие да. ободранные обои и мебель, аллергии, перекати поле и шерсти не повлияют на вашу безграничную любовь к мохнатым комочкам. А мемы-то какие смешные с котиками, в ватсапе да. он не грех бабушке послать. То же самое произошло и с игрой. Неодурманенные котомаги и люди пытались донести альтернативное мнение, мол, струя — это по факту симулятор кота без графона. Там просто бегаешь. Прыгаешь, нажимаешь кружочек, чтоб не укнуть. А фишки типа вибрирующего в унисон Мурлыкань-Юкити Джойстика вообще не фишки. У меня вон в мышке блейзер за 200 тысяч, радужная подсветка, и чё? Люди, одумайтесь кричали: они не сработало. Здравый смысл тут не прокатит. Ну Игра да. все равно получила высокую оценку на метакритик. По количеству обожаний и отзывов в Steam обогнала God of War. Вау, в игре есть секретный язык. Можете запрещенное слово написать на заборе вас не накажут. Ммммм, я теперь иначе буду заниматься на первом. А Отсутствие редактора персонажа вообще никого не смутило? Хотите разнообразия? Поставьте мод на четверолапого СиДжей, который превратит милую игру скорее в хоррор, но не суть. Ну и в конце концов... Как-то стало страшно. Ой, что? Папич ценил игру в стрей... Что? Если игра такая элементарная, то почему новость о ней висит на сайте киберспорт а какой-нибудь там Джуси? А он где там сейчас стримит, я что-то не помню. Пусиком, а. Если все же абстрагироваться от Котасрача, а -а -а, то в принципе можно вспомнить, что помню. в игре есть и довольно мрачный сюжет. Недалекое будущее, организирующий город, доживает свои последние дни после апокалипсиса: нео, освещение, роботы населения, депрессия, времяпрепровождения. Похоже на реальную на жизнь, только во всем этом кошмаре вы еще и котик. Ну и да. у вас лапки. Об этом сегодня предлагаю поговорить. Зададим, так сказать, пару вопросов человечеству, что повалили сей и так шаткий мир на колени. Но сделаем это сразу после интеграции. Yeah. А мы Чего грустить о крахе мира, если можно устроить веселуху на его yeah. останках? Сейчас. Встречайте Парали. онлайн... Погоди. все, она есть на PlayStation 4, что? Котик не спал. Дело в том, что измагованная анимация он не может закрыть глаз... А, ре... А что, он, он Гарфилда мод поставил? Уже есть такой? вас За поэтому он как будто всю ночь пялился в одну точку, грустил и думал о вечном. Это Если я... что, тут все котики пухлые, не надо на моего пальцем показывать и смеяться, таков мир. В этом мире нужно разблокировать скины на котов, вот мой друг пока еще не сделал этого, но стремится. Мой кот настолько ленивый, что у него даже рот не открывается, просто усы шевелятся. Нажмите Q, чтобы попить из лужи, вот это я понимаю, Кутея, не зря мы в Кворе изучали эту тему, Да. Фу летающие крысы, все находят сюда! пропали текстуры. с позором. Мне нравится этот мод на пушистых, нажористых котов они выглядят как настоящие, не то что вот эти щепки из оригинала. И не надо, пожалуйста, писать, что в дикой природе такого не бывает, котов толстых бы съели. Вот чем мой, скажите, хуже. Он Ой. настолько стройный и красивый, что даже он за текстурой вываливается. Что и требовалось доказать, этот мир слишком слабый и не может выдержать Ой. солидного Ой. кота. Блин. Вообще я специально выпал за уровень, это все прикол был. Ну, понятно. Видите, нормально все пролезает, что вы начинаете-то? Если вы не в курсе, то у котов есть подзор. Гарфилд где угодно пролезть. это в любом фильме. Он где угодно, даже в маленьких щелчках ум пролезал. Труба, не то, чтобы она нужна была в игре, так просто для информации. Поскольку игра даже не 0+, плюс, а вообще минус 7, то коты не могут сорваться и разбиться, и здесь все Ты прыжки предусмотрены. И, соответственно, максимум, что вы можете сделать, это э, заруинить. А чё у него с лицом, почему у него ушки вот такие, и усы это вообще какой-то трэш, что это такое? Идти встать в пробку из толстопузов. Да не шатайте в эту залупу, мы сейчас упадем все вместе. Просто ужасная кат сцена, отвратительная, умоляю, не смотрите. Не смотрите на оригинальных котов, от Никоты это позор, у него даже нет сил держаться. Это сцена из Короля Льва, не давите на жалость, я не буду плакать, вообще не жалко. А вот был бы кот на массе, вот как сейчас, да, да. у него были бы хотя бы какие-то uh -huh. мышцы в лапках, он uh -huh. бы подтянулся, не упал в эту дыру, и вообще сюжета бы и всего бы этого не было. Да. Наказан That's за правда. слабость. Умники, кто скажет, что жир это не мышцы, вслед за котом полетите. Конечно, мертвый город вы как клопы под землей живете, или где там клопы живут. Кушай. Кушай. Кушай! Лучше бы покормил! Это когда тебя бабушка кормит, а ты не хочешь кушать. Тут очень много похожих ситуаций. Не... Ой. А, ой, чуть не подловили. Нажмите Q, чтобы взять ведерко. Здесь вообще одна кнопка для всего. Мне прям нравится. Идеальная игра. Братан, ты похож на человека. Умоляю, не бросай меня. Я не выживу без вискоса. Эх, люди. Невозможно жить с ними. Невозможно жить без них. Поганые крысы, только толпой можете. Да, ну давайте, нападайте. Ладно, я пошутил ББ. Мы в заброшенной части города, здесь не могут жить даже роботы, поэтому живут типа хэткрабики всеядные, и такой рыжий пирожочек за милу душу сожрут, угу. поэтому убегаем. Они кстати реально похожи на хэткрабов, я недавно играл, помню тоже. Ну, не в пиратку, а в Энди играл, но я не понял, что сначала что-то типа какие-то зурки, а это хэткрабы. Хоп. Видите нормальный кот в касцене. он сразу перепрыгнул и не упал. Да. Это с виду он пуся, а так, смотри, дикий тигр Он о, даже о, о, эту электронику выводит из строями уканьем. Нужна помощь, да? Ой, кажется, котик запрыгнул на клавиатурку И лапками напечатал кучу кнопочек Ой, не вижу сообщения Ой, куда делать? Здесь надо 4 батареи установить в розеточке И тогда откроется потайная дверь Ребусы с генераторами настолько простые, что их уже даже коты научились решать Сваруем У -у -у. одного дрона, я думаю, никто не обидится Кроме дронов ну, да. Спасибо за стрелочки Кстати, я бы не догадался, куда нести Брат, спасибо, что воскресил. Э, бля. я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Ну Если да. в диалоге есть что-то важное, то это прям вот желтым выделяют, чтобы вы ни в коем случае не пропустили. А пока можешь звать меня В12 или Б12 или Ж12, как угодно. Угу. Тебе придется это надеть. Ну давай. А -а. За что ты это сделал со мной? Чем я заслужил такую ужасную кару на свою прекрасную спину? Ну да. А -а -а -а. Неудобно? Не, братан, вообще зашибись, спасибо. Посмотри на мою счастливую морду, я цвету и пахну. Все найденные вещи G12 как бы оцифровывает и... Это когда тебя одевают родители на 1 сентября, это такой, блять, как в этом ходить, вот этот Помещает сумку нашего котика, не, ну будущее чё. Он-то сам ничего сделать не может, он даже не может дверь открыть, у него лапки. Также новая версия G12 оснащена фонарем, может держать заряд на целых 10 секунд больше, чем предыдущая, заказывайте. Прошу заметить, что маленькие хэдкрабы установили везде лифты и ведра, чтобы кот не застрял в стартовой локации, круто. Бать твой рыжий череп, это ж аутсайд Аутсайдом они называют местность за пределами стен города Поскольку а -а -а. это заброшенная часть города, то сами роботы сюда не суются Но если взять открыточку и показать им этот пляж, то они соответственно уверуют в кота и сделают его своим пророком И пофиг, Вау. что он нарисованный ну, да. По мере сбора всякого говна уже 12 разблокируются вот воспоминания о данном месте А что если роботы ну, да. и уничтожили людей, а? А? Здесь уже начинается жилая зона, и хэдкрабов туда не пускают по понятным причинам, но когда то пустят, правильно? Трущобы — это самый низший уровень города, здесь живут самые лоховские роботы, и они... Э, и у меня игра зависла найс. В стрей лучше играть с геймпадом и с компьютером из Пентагона, видимо, чтоб не зависало. Поскольку местные роботы долбятся в свои мониторы, то они не в силах отличить кота от хедкраба, поэтому врубают сирену и прячутся по домам, ну хоть не побили. Вы стену из атаки титанов спиздили, да? Ой-ой-ой. Что? Алло, R2D2, ты на каком языке базаришь, по-кошачьи говори. Благо, у нас есть замечательный G12, который будет работать переводчиком. И первое, что мы узнаем, что роботы называют хэткрабов ЗУРК. Мы не знакомы с такими, как ты. Четыре лапа и хвост, вот мои документы. На самом деле, наверх стены когда-то вел лифт, но эти черти его доломали, а в шахте устроили домик. Походу то, что за пределами канавы есть жизнь, знает только вот этот вот говнохранитель, все остальные роботы об этом не догадываются. Единственный так называемый аутсайдер, то есть тот, кто был снаружи помимо нашего кота, это Мома, который живет на крыше. Тручобы так засраны мусором, потому что сами люди его сюда когда-то любезно накидали с верхних этажей. Тут даже робот-торговец есть, потому что железки от людей все самое необходимое переняли, всю жизнь работая на товар, на том свете пригодится. Хочу пепси -колу. Э, К сожалению, у котов нет карманов для денег, поэтому мы будем меняться товаром на товар, как 10 тысяч лет назад. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Отлично, будешь рэпером. Чё, сука? Я принесу тебе ноты, и ты станешь человеком, обещаю. Mm -hmm. Поскольку бездари сломали лифт, то единственный выход... А рэперы не люди, запоминаем, запоминаем. из города через канализацию, а поскольку она кишит хэдкрабами, то туда пока не выйти. Для того, чтобы восполнять пробелы в воспоминаниях G12 необходимо считывать всякую хрень вокруг себя. Например, в самом первом воспоминании мы как раз узнаем, что роботы некогда были компаньонами для людей, затем резко эволюционировали и стали подозрительно самостоятельными. Вопрос, где при этом люди, остается открытым. Давайте разыграем этого простофилю. Мяу! Ой! Целая банка кама пропала зазря. Кстати, если верить данному персонажу, то они в одной из таких банок, по сути, и живут, потому что здесь нет неба. А цветы, видимо, растут за счет фразы «Здорово, солнышки». Предлагаю проникнуть к Моме в хату и поинтересоваться, за счёт, что тут вообще творится. Мома не в настроении. С его собрата руку поднял, гадость такая. Э, что тебе надо? Э, котинка! Это фотография аутсайда? Ты хочешь туда попасть? Дядя, я там родился, ёп! Дилемма чмома в том, что его кореша ушли за стену. Связь пропала, а одноклассники еще не изобрели. Единственный шанс пробить друганов — это починить передатчик, но нет инструкции. Она лежит в одной из квартир, вот хитрый форточник предлагает их осмотреть. Ну, ради инструкции, конечно. Справедливо, но сперва-наперво предлагаю перевернуть все вверх На, на, на, мома хитрая на, на, на Чертова мома, я в ловушке, все спланировано было О, кстати, да. тут ноты лежат в соседней комнате, я чуть не забыл про них Логотип аутсайдеров это грустная мордочка, потому что они всем недовольны и хотят сбежать это Они настолько душные, что окна никогда не закрывают, и это нам на руку Итак, записная книжка Клементины Клементи написала, что над трущобами возвышается так называемый Мидтаун, где жили те, кто побогаче. Но раз ноты ей не нужны, то забираем. Неподалеку как раз валяется бот с чумоданом, который хотел в миттаун, а сейчас G12 его прочитает. Понятно. Ну, в общем, люди разделяли себя на социальные классы, и роботы просто скопировали это поведение. Те, кто покруче Иначе жили в метауне на стене, те, кто победнее по стеной. Ну, в общем, более дубовая аналогия, наверное, была разве что в фильме «Платформа», там, где стол с едой ездил между этажами, и те, кто выше, хавал нормально, а те, кто внизу, голодал. Господи, как глубоко! Вы игра Ой. про кота. Коту побулку, ему нужна пепси-кола, мир капитализма. Да. Вот один автомат, и посмотрите, где запрятан второй. Вы думали перехитрить катану? Вы забыли, кто на этом коте играет? Я очень хочу тебя погладить, но не буду, потому что не понимаю зачем. Кого-то этот дед душнило, мне напоминает. Оф, не гоняйте, пацаны. Если такие люди жили до нас, то может быть все и к лучшему. Так в сейфе лежит записная книжка доктора еще одного кореша Мома. Ученый в своих записях отмечал, что залог выживания в аутсайде — это лопанье хедкрабов ультрафиолетовой лампой. Во! Наука, сука! Вот, вот зачем нужно книги читать, надо попробовать! Сегодня я прочитал книгу «Колобок». «Колобок» похож на свернувшегося кота. Но становится ли колобок от этого котом, а кот — колобком? Известно, что мир вращается вокруг кота, но что лежало в основе этого мира? Если человек был создан лишь для исполнения прихотей кота, то сможет ли существовать кот без человека, как стороннего наблюдателя? Если я до сих пор не исчез, значит да. Так а кот ли я? Или не кот? Вот в чем вопрос. Наверное, да. Ведь если я сру в лоток, следовательно, я существую. Окей, собираем ноты и валим. Умные мысли после прочтения Колобка при помощи кота. Сегодня шел пятый день, и я не Колобок. Знаете, я, конечно, не крыса, но залезу в дом через вентиляцию. А, вот она, записная книжка Ебазавра. Ебазавра. Окей, он знает, как починить приемника. А если б не знал, то все игра б на этом закончилась. Ты чисти, чисти, не отвлекайся. It's Давайте count. возьмем очиститель у него, поможем крыльцо убирать, Чем мы не люди, что ли? Конечно, не отменяем его на кабель у торговца. А банки из-под пепси можно на ноты обменять. Wow. Дизайнер-бабушка. Никакой вам индустрии секс-роботов В будущем нормальные люди хотят робо-бабушку Да, Даже не знаю, что меня волнует больше Зачем бабушке моток кабеля Или зачем коту свитер Она связала понча Я не хочу понча, я хочу пончик Этот робот меня напрягает Под ноги смотри Нам нужна еще кока-кола Потому что у торговца там какая-то картина осталась вроде Покойтесь с миром, люди mm. Сердечко В смысле покойтесь? Нахер вы их похоронили, а кто меня кормить будет? Каково это Сам. быть мертвым? Уева! Почему этот кошмарный рисунок меня преследует? За что? Три банки меняем на картину. Он похож на Дж... этого убийцу Джеффа из старые игры. Я не помню, как эта игра называлась. С белым фейсом постоянно бегал. Он что-то напоминает мне ну. этого. Робота-дворника. G12 говорит, что роботы горничные спасли людей от вымирания. Тут не могу не согласиться. Погоди, ты действительно нашел все записные книжки моих друзей. Да. Ну я ж не ты сидеть приемник долбить, пока никто не видит. Доволен собой, да? Хорошие новости, мом починил приемник. Плохие новости нам нужно лезть вот на тот небоскреб. Идея в целом неплохая, э, я... не считая я того, не что он стоит в самом центре долбанного Хэткрабского района. Выманиваем их сюда. И все. Вы должны запомнить, твари маленькие, кто тут киса, а кто крыса просто посмотрите, все обрыгалих от крабы кончено это уже не трущобы это Ревенхольм какой-то тут и миллион робогорничных горничных не справится так мы почти уже пришли коту как вип персоне подают лифты, из-за чего клопы очень бесятся и бросаются в бой Лучше бы вы вместо зависти вот дом достроили, суки, ленивый, сами ничего не делаете и коту не даете. Обстановка правда? очень напряженная, как будто да. сейчас из этого дома вывалится босс, но моему коту лени и мне тоже, поэтому битва отменяется. А, Давайте да. активируем приемничек, который нам дал Мома. Мома, родная, вы посмотрите на эту вышку. Если Вау. бы Ubisoft увидели, они бы заплакали и в свою игру, поэтому да. не показывайте им. Ж12 постоянно говорит про спасение города, а ты всего лишь котик в ведерке. Мома нету дома, он в баре, судя по всему, правильно, целый день бездельничал. Можно и отдохнуть. Ну да. А нет, он заблокировал окно на код. Лучше подкрытым оставил. Благодаря вышке теперь можно вычислить его друзей, избежавших в аутсайд. Это ебазавр, он говорит капслоком. Чтобы добраться до нас, тебе надо пройти через канализацию. Момо верит, что наш котик сможет пройти через канализацию, но в разговор влезает очень умный Шеймус, Шеймус. и говорит, что у вас не полуете, у вас нет оружия против хэдкрабов. я значит, доходил до этой миссии, я просто что-то про вышку забыл, помню, что я бегал там по локациям, закрывался от зурков постоянно, искал эти ебучие ноты с энергетиками. Бармен говорит, что Шеймус такой злой, потому что его батя, тот вот, самый помню. доктор, чью библиотеку я мы вот обнесли, этого, по вышел вроде, покурить да, много я. лет назад и не вернулся. Тем не менее, он разработал оружие против хэдкрабов, значит батю надо найти. Для начала добираем ноты на втором этаже бара. Суп из оперативки. До чего же техника дошла? Они действительно это употребляют. Обычный обед программиста. Выглядит точно так же. Я чекал. Ну, да. Здесь же в баре за картиной находится код. Он от сейфа на помойке. И в нем еще одни ноты. Искусство требует жертв. Потерпите. А че Шеймус не открывает, да? Давай вынесем дверь. Полудурок чугунный, ты оглох. Ты на кого шикаешь? Сейчас батю своего сам искать будешь, понял? Может, он в коробке прячется? Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел сушей. суши. А находчивый-то сынок подрастает. Опять этот черт страшный бродит. Ха-ха-ха, <свы> вы смотри, дурачок. Открывайте, это доставка пиццы! Шучу, блох. Вроде все ноты уже собрали, да, это последние. Срочно-срочно чините трекер, мы в поисках бати. Этот мастер может починить трекер, но ему холодно. Роботу. Холодно. Понча замаскировалась под ноты. Я уж испугался, думал, из-за бага пропала сейчас заново проходить все. Отобрал у меня одеялка, ответом будет беспредел. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создавать растения, которые процветают без солнечного цвета. Брат, зачем нам эта информация? Предлагаю отдать рэперу все найденные ноты, пусть играет. Только сыграй что-нибудь веселое, а то мне что-то совсем грустенькое. Я не могу смотреть на Гарколада с таким лицом. Спасибо, тердипрессия. Как я и обещал, я сделал из тебя великого музыканта, и мне не нужны никакие значки, просто сделай этот город. Это знаете, какой-нибудь чел включил милиалиш и сразу такие, блядь, загоны, депрессии, тысяча минус, все, вот, докрывает. да, это так же Не бери гитару в руки Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, ууу, сука, страшный Где же батя? Ты только посмотри на все эти яйца Шеймус, хорошо, что твой папа этого не слышит да. Я купил билетик на местный общественный транспорт Немножко побыстрее будет Но выглядит, конечно, небезопасно а -а -а. Лапка болит теперь, мяу Знаете, а в Рыготе все-таки есть свой шарм Подъем Я пришел за оружием против хэткрабов Для работы этой крошки требуется 1-2 гигаватта электричества Единственный источник, который не способен его создать, это генератор за домом Фуха, я уж начал волноваться, что играю в игру без генераторов. Это ж предохранитель, снимите шляпу. Осталось добавить вентили, получится аутласт. Он вот специально вот этим лучом влево-вправо вводит, чтоб я нормально не мог защититься, да? Вот ты сына своего чуть не загубил, сейчас кота загубишь. А ты уверен, что засовывать этот прожектор в маленького G12 это хорошая идея? Ладно, он установил какую-то микролампу ультрафиолетовую просто, и она постоянно разряжается, но в любом случае это хорошее оружие, чтобы выжигать хэткрабов. Фух, пронесло. Пошли домой. Мы даже не поняли, откуда по нам ударили. Пышка фиолетового света выжгла моих товарищей за секунду. Я видел то, что уже никогда не смогу забыть. И хуже всего то, что я остался совсем один. А вот и мы. Сынок! Папа! Аль... Мы хотя бы одно доброе дело сделали, поэтому будем надеяться, что канализационная пустошь нас не поглотит. Ну да. Горожане так обрадовались тому, что мы с Мома уебываем, что даже до двери проводили и закрыли ее на засов с обратной стороны, чтобы мы не утруждались. Ах, трущобы! Вы опять скажете, что это актеры, но я клянусь, я ничего не делал. Может, это альтернативная ветка, что я их не трогал, и они меня тоже. Возможно. Туннель Припять-1 из сталкера тоже я, по-вашему, в игру добавил, да? Давайте, шутите. Фига в те мощи, Маман. А зачем такие тяжелые ворота? Вау. Кажется, понял. Очко. Лифт-глаз. Все-таки дружелюбной концовки, похоже, не получится. G12 сломается из-за этого долбанного фонаря, но, благо, Китик боевой, поэтому хватает своего друга и убегает. Вы ну, определите, что мы делаем. В общем, действуем как обычно, никто ничего не видел. <связь> Брат, вставай, они ушли. Все, фиолетовый фонарик поломался, да не очень-то и он и нужен был. Аутсайдер и базавр ждет тебя, он медитирует на вершине поселка. Вау. Погодите, а генераторы в Фростпанке можно было строить под землей, чтоб люди не замерзали. <связь> можно подумать, что даже роботы шокировала такая новость, но на самом деле нет, он просто вспомнил, что когда-то был ученым. Из... Блять, а вот, кстати, реально, фростпанк я же играю. И реально поставить генератор землей. Вообще классно, чтобы отопление шло не сверху, а снизу. Гениальное решение. Загрузил как бы свой мозг в дрона. Он понимает, что последний из людей и тильтует. Смотрите прикол. Оба! Мяу! Мэй, я работаю над созданием своего оттенка краски, только никому не говори. Назову его мусорно-коричневым. Слушай, Мэй Мое состояние души сверху Мусорно-коричневый Ну, либо мусорный-коричневый вот, А ты в прошлой жизни котом не был? Ебазавр говорит, что мы, конечно, молодцы Но помочь ничем не может Нужно топать в Мидтаун и там искать Клементину Ведь только она знает про Уцай Давайте цветочки собирать Не, ну у нас же есть время искать всех друзей Мома Хули цветочки поищем Мяу, мне, мне обратно надо Сой, извините, пожалуйста Цветочки отдаем садовнику о, Сам ты растение? Вы думаете, это просто манекен, а это скример? Получается, что по генератору мы как Ой. по лестнице взобрались на стену Метауна. Гениально, гениально. Да. А можно было просто на метро доехать, да? Полиция mm. Метауна, держите преступника! Вот он, офицер, он хотел из города сбежать из нашего славного города. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвести вас в тюрьму и перезагрузить. Перезагружайте он уже это неисправим исправим. Если Тебе нужна климентина, уверенно она прячется в резиденции. Вот! Я выудил из него информацию, все, можно отпускать. Заколдованный город, в котором проседает ФПС. И Шамбал, пусти меня в клуб! А то есть пусть сейчас шикать... столько времени еще FPS не пофиксили, я просто не то, недавно смотрел тест на 1080. А, на 38 смотрел тогда, но там вроде все. Какие... На меня типа пашика! Не дудеть! Дуду-ду-ду-ду! -ду -ду -ду -ду -ду. Офицер, внимательнее надо быть! Роботы, кстати, переняли терпильность людей и разрешают котам спать, где им вздумается, это здорово. Кот Панк ничего не боится и нарушает правила. Йоу, у меня в воспоминаниях дыр больше, чем в зубах. Вот, трепещите пред страшным чудовищем, Р -р -р -р. Раньше у меня был бар, это было самое уютное место в округе. Пока я не получил отверткой в колено, теперь он закрыт. Брат, хочешь развеселю анекдотом про бар? Смотри, заходит улитка в бар, а бармен такой, улиток не обслуживаем, выкидывает ее за дверь. Через неделю улитка возвращается и говорит: Ну и нахуя-то это сделал? Вам кислый ты шот, мужик, я по делам пойду. Секретный сейф с секретным значком я не знаю, нахрена мне столько уже, как Эма. Молодежь, не курили бы вы эту гадость, эти электронки, сосалки, пиписька дьявола, подумайте, что вы в рот тянете. Хотя может, с ними подружиться. Он говорит, что если поломать камеры, то он даст кассету с личными треками. Да поставь ты эту херь на землю. Мы, если что, не бездельничаем, это сюжетное задание, видите, камеры прогибаются под весом кошачьего авторитета. А трубоголовый рад, что я камеры сломал. Кассету гони, дурачок. Я тоже модный буду и это, прогрессивный. Четвероногая, издающая милые звуки. Мне нравится эта концепция. Клементина в притоне каком-то живет. Надеюсь, меня там не съедят. House, это я, Биг Смоук, чил-чил. Теперь когда ты здесь, ты можешь мне помочь? Следуй за мной. А если реально взял бы мод, поставил бы на этого... Как это звали Сан-Андреса, чела, блядь. Вот, я думаю, что там Биг Смоук, это я, это свое. Я уже давно разрабатываю план использования старого поезда. Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея всего-то. Я знаю, что у корпорации НЕКО на заводе есть одна из них. И угадайте, кто, блядь, пойдет на завод корпорации Нека? У меня плохое настроение, поэтому испорчиваю всем остальным Видите, мужик спит, да? Сейчас не будет спать Вставай, заебал, на работу пора Твоя работа это, это прислуживать коту Вот давай тащи меня в магазин Ну, это реально надо так сделать Это часть задания, его сюда пригнать Чтобы он мог протащить мимо охраны котика во внутрь Таким образом мы можем заполучить Каску рабочего и не спрашивайте Зачем, потом поймете еще нам нужна э, жилетка рабочего. Ты чё, дурак, зачем она коту? Коты действительно не носят жилетки, зато они слушают молодежную музыку. О так, да, звуки завода. Теперь ты отдашь мне жилетку без разговоров. Чё, не нравится, да? Да ты старый просто. Что такое? Друг Клементины просит принести ему жилетку и каску. Ой, как удобно, у меня как раз такое завалялось. Чела да. реально Блейзер зовут. Ладно, давай попробуем. Не обращайте внимания, просто несу какую-то рандомную коробку на секретный завод. Видите, там неко написано. О, да, действительно, там неко написано. Ну тогда проходите, хули. Ну кто подумает, что-то плохое на коробку? Это ж просто коробка. А внутри кот, то-то и оно, дурачки. А, падлы. Дайте атомную батарею одну, вам что, жалко, что ли? Нет, здесь, конечно, безумно интересный и увлекательный стелс, но мне просто немножко лень, поэтому давайте пробежим. Кот залез в бочку и перехитрил лазерную систему. Вот это реально угу. киберпанк. Так, тумба на колесиках, иди сюда, у нас важная миссия. Художественный фильм позаимствовали. Берем атомную батарею, благо ее никто не охраняет и валим. Ой, Тупой завод 0, умный кот один. Этот это город правда. прогнил, но ничего, бомжа Таун. Скоро ты будешь свободен. Ура! Э, вы чё моих братанов не пускаете? Вы можете украсть наше место, но вы не можете украсть наше движение! Офицер Солевого не пускайте! Да за что я не с ними? Не надо было тебе камеры ломать, они думают, что я бунтарь. Клементина оставила сообщение. Я с Блейзером. Приходите в ночной клуб. Отличная работа, теперь мы знаем, где они. Где? Они меня у дома уже караулит, тормозите, вы чё? Чё? Мяу-мяу, пустите в клуб, падлы. Запрыгивай и иди выпей что-нибудь. Ну, если только молока, брат. Не, Спим. были яркие. Слушай, а где ты такую маску модную надыбал? Я тоже такую хочу, с котиком. Мужик с рычагом стоит. Я а пытался это? пройти в дурацкий вип-зал, но меня выгнали. Меня, можешь себе представить? Вот я и спиздил рычаг так, ради прикола. Принесешь выпить, отдам тебе глупый рычаг. заметано. Да yeah. нормальный обмен, что вы. О, кстати, воспоминания о пиве, смотри. Когда я был человеком, мы с друзьями собирались и веселились всю ночь, даже если на следующее утро приходилось страдать от неприятных последствий. И капиталистическая жадность таких компаний, как корпорация Нека, И полицейское государство, созданное стражами. Бать ты будной же, 12 пить вообще нельзя, ты весь мир перевернешь. Уважаемые стражи, если что, я не с ним. Окей, забираем пойло. И меняем его на рычаг. Скоро узнаете, зачем. Ё-моё, так у вас дафт-панк даже свой есть. И вы еще жалуетесь? Во, они в будущем, конечно, зажрались, а. Пьют бензин, танцуют, блин, роботы. Чем вам еще для жизни надо? Если ага. скажут счастье, значит, точно у людей понахватались. Нет, Клементина, зачем роботу рот связали? Блейзер оказался предателем, вот она человеческая малодушность и алчность. Я ценю деньги намного больше, чем дружбу. Ох, О. какой. Он под стражами ходит, ох, сколько пороков в этом роботе. Оп, наколочки, оп, татуировочки, котики, воровочки. Ладно, посидели на дорожку, сваливаем. Лень было дыру ковырять, они голограмму повесили. Понимаю, ты занят, но ответь, почему комнаты квадратные, а робот-пылесос круглый? Вы меня не поймаете никогда, успокойтесь. Нифига ты умный, посмотрите, оно учится, они, они поняли, как патрулировать надо. Видите, над Медтауном есть стена и еще один уровень с дырками. Вот там вот правительство сидело и злобно хихикало. Тюрьма, где не заперты двери, живите кто хотите. А как они же 12 в этот сдерживающий куб поместили? Людей же нет, кому бедро-то ломать? Они а, даже да. лазеры включили, как же они боятся кота В наглую забираем же 12 просто валим У нас сейчас нет времени это РП отыгрывать с ботами-охранниками Думаю, они не обидятся Век в облы не видать, здорово, брат угу. Всех не переловят, да? Сейчас мы им тут такой бунт устроим Ну-ка подсади Я сейчас им с той стороны открою дверь Этот реабилитационный центр мне очень помог Мой разум прояснился Теперь я образцовый гражданин Эй, не втягивай меня в неприятности Мне осталось отсидеть всего 758 лет А потом я снова буду свободен Не будешь Устраиваем дерзкий побег, а то что-то задержались Эй, Клементина, ты куда? Дура, я кот с особенностями Я не могу быстро бегать Куда ты так газуешь? Я сзади бегу, дура, на нажми Вашему вниманию вторая и последняя катсцена за всю игру В ней вы можете наблюдать, как Клементина борзо рассекает на скутере по мидтауну где мы с вами бегали Цена в этой игре очень легко запомнить В ней мой прекрасный кот худеет И, честно говоря, за всю игру уже так привыкаешь К этой гарфилдовской модельке Что дефолтная выглядит как-то немного болезненно да. Цель не в том, чтобы все добрались до аутсайда Но один из нас должен это сделать э -э. Ключ от поезда Иди скорее, я сохраню тебя в своей оперативной памяти, маленький аутсайдер. Outside. Я напоминаю, что мы украли атомную батарею у корпорации Нека, которая наверняка стоит кучу денег, но желание кота покататься на поезде важнее. Нет, ну пешком да. нельзя было пройти, стражи закрыли тоннель, специально, чтобы самые умные и усатые к ним не лезли, но теперь-то мы покажем этим, кто тут главный. Слушай, помощник 477, а где все-то? Инжой самым безопасным городом в мире, Сити 99. О, это мы. Наша дыра не единственная, только вопрос, где остальные 98 сити? Идеальные стены, покрашивающие плитко-перекладательные роботы. Сити запечатано, сейчас распечатаем. У кого это вы научились так идеально имитировать бурную деятельность? Это центр управления городом, отсюда они все контролировали, и он пуст. Mm? Я помню, как сильно их ненавидел, у них было все чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения, и это их не спасло. Чума теперь я помню короче говоря сиси 99 и другие города консервы люди строили после апокалипсиса для поддержки запускали ботов конкретно в этом городе из-за переполнения и мусор с мидтауна начали кидать в бомжетаун из-за чего появилась хаткрабная рыготная чума и люди передохли а роботы просто заняли город. Скучно. и в стенах жил капитан как и положено в мидтауне лорды ну а в бомжетауне простые работяги как-то они куполом додумались накрыться, но я не знаю, что хуже, минус 150 или чума. Здесь есть специальный руф контрол-центр, и нам нужно руф короче разблокировать сейчас. А теперь сделаем то, что мы умеем лучше всего. Разнесем все нахер. Это я умею. Получай дурацкий компьютер. Получайте дурацкие провода. Коп твою мать! Нет, же, 12 умирает, открой крышу хотя бы. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. Я знал, что для отключения центральной системы управления городом потребуется огромное количество энергии. Больше, чем может выдержать тело этого дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мое ПО. Но я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру. Я знал, к каким последствиям это может привести. Мне жаль, что мы не увидим аутсайт вместе. Рюкзак отдай. Uh, no. Брат, держи. Uh, брат, я не хочу... Uh, uh, uh. Uh. <смех> Нет же, 12 не умирай, сейчас опять реветь буду. Где этот, бля, рэпер с гитарой? Ну, сыграйте что-нибудь веселое хоть раз. <смех> А вот теперь думай, эта музыка специальная или какая? Главное, авторские права, чтобы... Братан, помни, даже если весь мир встанет против тебя, я все равно не встану с дивана. Зачем ну, да. нам мир, если он всего лишь консервная банка, а мы в нем килька в томате? Давайте минутка духоты, а если снаружи раскаленное солнце, но вот этот вот купол не нагревало разве? К сожалению, уже 12 спасти не удалось, но он будет вечным героем в наших сердцах. В общем-то, аутсайд оказался не таким уж опасным местом. Котик оттуда пришел, котик туда вернется, но найдет ли он своих друзей, или ему придется странствовать в одиночку. Но тут просыпается злобный компьютер, ха-ха-ха, я всех уничтожу. Или это же 12 воскрес пофиг! Суть в другом, все эти фильмы игры с грустным концом напоминают лишь о том, что рано или поздно человечеству придется работать сообща. В противном случае, очень скоро мы все с вами в прямом смысле будем играть кроссаут спасибо за просмотр и как обычно счастье ну видос прикольный но слушайте я не доиграл еще ну, у меня тут все проспойлерили, ну блин вы же 12 ну как его так можно было обозвать я просто звал его что это в 12 и все типа ну, мне на него было похер так что вот, всем спасибо за просмотр, всем спасибо с вами за сопровождение, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, нажимай на колокольчик, и ты не забывай подписываться на мой канал. Всем удачи и всем пока!